Коллеги, меня зовут Павел Костылев, это э, ктулхианцы называют меня Костылев, я не могу ничего сказать против, кроме фиксации этого факта. Э, я пришел к вам с философского факультета, я благодарен за прекрасный анонс темы «Зачем нужна философия?», У меня есть теперь от чего отталкиваться. Мы затронем вопросы и Зова Ктулху в нашей презентации, и эволюционной религии, соответственно, и ряды других аспектов. Так что думаю, что вот я успешно продолжаю эту тему, которую мы все сегодня только что видели. Зачем изучать религии? Это вопрос, на который дать ответ сходу довольно просто, потому что вроде бы вот они, религии, их много, они все еще могущественны, а, может быть, будут могущественны всегда, мы не знаем. И несмотря на те колоссальные, с позволения сказать, достижения науки и техники, на развитие рационального мышления, характерное для и 20 уж тем более 21 века, на самом деле статистически мы видим, что с религиозностью и с Религии в целом, происходят некоторые трансформации, но каких-то вот таких вот убеждений, подобных Брежневскому «Скоро я покажу вам последнего папа, в общем, становится все меньше, потому что у таких убеждений все меньше и меньше оснований. Я попробую вскрыть несколько причин, по каким причинам, почему, точнее, так происходит, и начну, наверное, с, как бы это сказать… «Техники безопасности». Техника безопасности. Вот есть некоторая проблема, которая заключается в том, что многим кажется, что религия — это вот такая вот штука. Нет. Религия — это понятие. Нет такой вещи, на которую можно показать и сказать, что, знаете, вот это религия. И еще более тяжелая проблема, и для религеодов тоже, это то, что нет такой вещи, на которую можно показать и сказать, что, знаете, вот, а это совершенно точно никогда не будет использовано в религиозных целях. Достижение науки, достижение психологии да, действительно, получается, что психология и наука, это случайно абсолютно у меня вышло, какие-то предметы, какие-то другие понятия, объекты искусства, объекты материального мира, идеи, образы, символы, все они в определенных ситуациях могут быть использованы в религиозном контексте. Если мы действуем, как привыкли действовать, приходя на первую лекцию по интересному, но, наверное, сложному предмету, то э, нам следовало бы начать с э, темы э, определения. Да? Зачем изучать религии? Так что же такое религия? я, да? Но э, проблема в том, что я несколько э, месяцев жизни в свое время отдал этой теме. У меня даже статья есть про это, но мое определение религии, слава богу, сюда не влезло на этот замечательный слайд, но влезла книга моего коллеги, монография профессора Евгения Игоревича Аринина, который защитил на эту тему докторскую диссертацию, а ныне главенствует над кафедрой философии и религоведения Владимирского государственного университета про 750 определений религии. Ну вот, в общем, мне кажется, всякому разумному человеку, э -э, а неразумному, если объяснить, э понятно, что если у чего-то есть 750 определений, ну значит, наверное, хватит. Да, да, ну то есть пора остановиться. Э -э, Евгений Игорь, он не останавливается, насколько я знаю, он вместе со своими студентами готовит книгу про тысячу определений религии. Я уверен, что она еще найдет своего заинтересованного читателя и потрясет, соответственно. Да? Просто вот когда мы со студентами на курсе религиовидения в МГУ разбираем первую версию вот этого замечательного текста, это приложение к его учебнику, где есть 100 определений религии, то уже как бы ну, немного становится не в себе потому что выясняется, что религия – это вера в религия – это символическая система, религия – это способ объяснения, религия – это когнитивная карта, религия – это замещение, религия – это невроз, одновременно способ избавления от невроза. То есть, получается, что религия – это все, что угодно, взятое через запятую. На самом деле, если мы найдем в аудитории представителя Мехмата и спросим у него, что такое число, или что такое точка, или спросим у физика, что такое материя, а что такое время, вот мне тоже очень нравится такой вопрос, то мы попадем в сферу действия предыдущего доклада, чего я себе не могу позволить, зачем нужна философия, я не готов. Общие понятия так устроены, что в культуре они имеют огромное количество определений, которые частично соответствуют друг другу частично противоречат. И вот если мы остаемся на этой теоретической стадии, то мы к сожалению остаемся на ней навсегда, как делают философы религии и так называемые теологи, размышляющие о религии. Мы остаемся на уровне бесконечных определений, бесконечных споров о сущностях, которые может быть не существуют, и здесь мне очень нравится позиция моего научного руководителя Игоря Николаевича Яблокова из МГУ, который в какой-то момент на шестой странице учебника «Основы религиоведения» в далеком 1994 году написал, религии вообще не было и нет. На этом для себя дискуссию закончил. Но мы не заканчиваем на этом нашу лекцию. Но вообще религий много очень. да? То есть возникает... Некоторая Вот Что такое религия, вообще с этим разобраться ну, нормальным образом представляется бессмысленной задачей, если честно. Да? Это как погрязнуть в миллионах определений. А, это один из вариантов древа религии, да? а, он такой немножко эволюционно построен. А, есть разные другие варианты, здесь в данном случае неважно, какой использовать. То есть мы видим, что есть огромное количество явлений, которое интуитивно мы опознаем как нечто религиозное иногда наша интуиция сбоит и мы не признаем то есть кому-то кажется что шаманизм не религия кому-то кажется что анимизм не религия кому-то еще что- то кажется всем нам что-то кажется все мы люди но если посмотреть исторически как возникали эти модели мышления представления мировоззрения и в какие практики и институциональные сообщества они развивались исторически то у нас получится что-то типа такого эволюционного древа. Да, то есть с ним уже можно работать. Парадоксальным образом мы можем работать с темой религий и религиозных традиций. Именно поэтому э, мое выступление называется Зачем нужны религии, а не зачем нужна религия, потому что это было бы слишком абстрактно ни о чем. Да? Э, причина же религии, возвращаемся к туху, да? э, причина же религии на самом деле столь же многообразна, как и ее определение. Вот если почитать эволюционных психологов, у религии и религии есть ориентационные причины. Да, вот нам нужно ориентироваться в сфере идей, не только в реальном мире, но и нам нужно как-то ориентироваться в мировоззрении, которое включает аспекты мира, которые мы не видим, а может быть и никогда и не увидим. Ну, может быть, потому что их нет, а может быть, потому что, как полагает древний человек, они есть. Потому что в процессе развития абстрактного мышления мысли о том, что чего-то нет, она появляется значительно позже, чем мысли о том, что я об этом мыслю. Значит, это в каком-то смысле существует. Когда вот мы говорим о рациональных аргументах, предположим, о скептической позиции, может быть, об атеизме, агностицизме, других каких-то формах, критического отношения к религии, мы часто полностью нивелируем тот факт, что религия ну, в основном не возникает по рациональным причинам. Если посмотреть на то, как она возникает исторически... Да, это у нас Джейсон Мамо из нового сериала «Видеть». Я его взял для иллюстрации первобытного дикаря мыслителя который изобретает минимум религии. Дикарь-мыслитель и минимум религии – это два термина Эдуарда Бернетта Тайлора из книги «Первобытная культура» го половина XIX века, где он пытается разобраться, как возникла религия исторически и создает очень наивную модель, так называемую модель анимизма, которая потом в истории религиозной сопровождается не менее наивными моделями, они здесь перечислены, сейчас я об этом тоже скажу, связанными с представлением о том, с чего религия началась исторически. Да? В связи с бесписьменным характером архаических сообществ, в связи с отсутствием у нас машины времени и милофона, мы не очень можем протестировать вот эти вот моменты, связанные с возникновением ранних религиозных верований или минимум религии эмпирически, нам остается моделировать. Сегодня в истории религии, в академическом религиоведении, вот подобные варианты, сейчас я более подробно их объясню, подобные варианты того, с чего началась религия исторически, воспринимаются довольно скептически, хотел сказать в хорошем смысле слова, но потом задумался, <смех> воспринимаются довольно скептически, потому что э, их объяснительный потенциал, в общем-то, не слишком сильный. Да, то есть, вот, э, например, идея об анимизме, принадлежащая э, Тайлеру, говорит о том, что э, первоначально э, тот самый первобытный дикарь-мыслитель, пожалуйста, э, э, думал следующим образом. Вот, предположим, я лег спать, заснул, а потом бегу-бегу-бегу, бизон – Метну в него копью и лечу, а потом проснулся. А где это все было? Я где был? Я летал. Друг мой, первобытный дикар-мыслитель два. Значит, что со мной было? Ты лежал, сопел в две дырочки. Возникает мысль. Если я этого всего не делал, но я всего этого помню, значит, меня два. Ну, как минимум. Если меня два, то кто второй? Какой я настоящий? Да? Второй я, может быть, это вот душа. А может быть, у меня две души, а может быть, семь. В древнеегипетской мифологии человека можно было поделить на как бы, семь душ. Христианцы, на самом деле, делят человека на три сущности, а не на две, на тело, душу и дух. То есть как бы, вот это явление, которое можно было бы назвать термином полипсихизм, да? представление о том, что человек устроен сложным образом, и только потом оно в современной уже такой... Около религиозной мысли существенно упрощается, и мы говорим уже о теле и душе. В большинстве религиозных традиций все сложнее устроено. Душа. Значит, а где эта душа? Вот, скажем, я умер, что потом происходит? Потом происходит либо вариант, спасибо Ауну Кардеку, вариант спиритизма, что как бы души все вот, как бы вот здесь, они прям совсем вот рядышком, в стиле фильма там «Шестое чувство», может быть, не очень понимают, что а, они умерли. А, но здесь есть одна проблема. Если души всех людей, которые умерли здесь, люди в какой-то момент начинают понимать, что, ну, наверное, это чертова прорва народу. А, и как объяснить то, что вот, мы их всех собственно здесь не видим, не чувствуем, не ощущаем? То есть как-то как вот... Странно. И возникает эволюционное представление о загробном мире, если вот следовать вот этой вот линии про анимизм. Должно быть какое-то место, где находятся все эти души, потому что ну, они же ну, вот, ну, не здесь. Да? Определенно рациональная э, логика, хотя с нашей точки зрения, это э, другая логика, э, и вообще ни разу не э, рационально. Здесь все же присутствует. Э, фетишизм тоже Шарль Деброс, э, изучая верование португальских моряков, ну, почему бы и нет, в какой-то момент понял, что из Африки, они на тот момент, больше всего, в страны Африки плавали, из Африки они привозят какие-то штуки, какие-то, знаете, вот такие куски чего-то, какие-то перья, какие и вот они наделяют их свойствами удачи, выздоровления, может быть, дарования какой-то силы. И Шарль Деброс написал трактат о богах-фетишах, в котором посчитал, что вот есть такая вот форма религиозных представлений, фетишизм, и что, может быть, с этого начинается религия, с представления о том, что есть какие-то вещи, которые настолько удивительны, что вот мы начинаем дальше додумывать, и вот каким-то образом от представления об этих вещах приходим к представлению о содержащихся в них силах, которые затем персонифицируем, и, здравствуйте, мы попадаем в ситуацию уже мифологии. Тотемизм да, возникает тогда, когда... Человек открывает для себя животное как субъекта, да, как субъекта и начинает додумывать за животное, какие у него с этим животным связи сверхъестественные. Потом, соответственно, сам начинает искать основания в животном мире, то есть искать тотем первопредка и таким образом в какой-то момент додумывает религиозный сюжет, связанный с тем, что зооморфные божества становятся антропоморфными. Ну, промежуточную версию мы все знаем из религии Древнего Египта, где божества с человеческими телами, но со зверенными головами. То есть как бы вот, между зооморфным и вот уже чем-то более похожим на классический политеизм. Монизм и аниматизм менее известны, но это тоже хорошие модели минимума религии. Монизм по Роберту Мариту возникает тогда, когда есть некая сила которую я обретаю в ходе либо какого-то ритуала, либо в ходе соблюдения табу, то есть соблюдения определенных архаических правил жизни. У шаманов, вождей и мудрецов, удачных охотников мана будет больше, как бы у кого-то мана будет меньше. Ну, в общем, замечательная концепция, которая известна большинству людей, которые когда-либо играли в компьютерные игры. Да? Она там такая синенькая, жизнь такая красненькая. Да? А, аниматизм а, ⁇ это немножко другая концепция Роберта Кондрингтона. Представление о том, что есть такая же безличная сила, но она не дискретна, она м, глобальна, она глобально всем управляет. А, может быть это закон кармы, может быть это а, дау такое, да, не дао, не закон кармы, они а в даосизме и в индуизме и в буддизме не персонифицированы но от них все зависит, включая все сверхъестественные существа. То есть, смотрите, вот это вот, те модели, которые прекрасно существуют, как модели, когда мы пытаемся понять, с чего началась религия, так они прекрасно продолжают существовать в мире религий, и так они, на самом деле, прекрасно продолжают существовать и в современном мире. Да? Вот когда мы говорим о том, как религия... Поле религиозного года религиозные феномены уцепляются за сознание современного человека, который, казалось бы, в общем ни во что особо не верит. Это у нас душа Патрика Суизи из фильма «Привидение» 2000 года созерцает свое умершее тело с печалью. Там романтическая линия потом, а это трагический момент огромное количество людей, на самом деле, и по соцопросам, и по глубинным интервью получается, получают довольно странный с точки зрения традиционной религиозности или с точки зрения такого нормального скептика атеистического предположим взгляда на жизнь какой-то вот промежуточный статус. То есть скажите, пожалуйста, есть ли Бог? Нет. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то сверхъестественные силы? Нет. А у вас душа-то вообще есть? Конечно. Да? А будет что-то после смерти? Ну, посмотрим. А, соответственно, может быть, вот в церковь входите, не-не-не-не. Да? То есть человек отстраивается, отстраивается от религиозной картины мира, отстраивается от представления о сверхъестественных существах, отстраивается от участия в деятельности религиозных организаций и институций, но душу-то, душу куда девать, душа остается. Вот в неконфессиональный аниматизм. да? Вера в реинкарнацию – абсолютно та же самая штука. Люди, которые не верят ни в Бога, ни в черта, ни в чих, ни в нечистую силу, в какой-то момент начинают чувствовать, что, возможно, в прошлых жизнях мы уже были с вами знакомы. А может быть, нет. Фетишизм. да? Это замечательная машина-убийца Кристина из одного кинговского одноименного романа. Вот э, фетишизм, да, это вера в э, сверхъестественное качество некоторых естественным образом возникших э, предметов, но потом вот эта вот естественность возникновения этих предметов. Э, может быть, кто-нибудь помнит, вот было был такое представление у, так сказать, приморских народов, хочется сказать, про куриного бога. Помните какого-нибудь куриного бога? Да, да, да. Кам Камушек с дыркой, вот можно на этот, на, за эту дырку его подвесить, вот он удачу дает. Или, при какой-нибудь тигровый глаз там турецкий, который вот, будет, значит, вот, защищать от сглаза. То есть вот удивительное, поражающее воображение предметы, но потом потихонечку они в процессе исторической эволюции сменяются на созданные такие предметы. Это э, люди, которые э, носят крестик не, не столько потому, что они верующие, сколько потому, что он в жизни помогает. Да... Это люди, которые с внутренней стороны нижнего белья закалывают булавочку, потому что с глаз. Очень хорошо работает, да. Соответственно, это люди, которые носят талисманы и амулеты, и они могут саркастически к этому относиться, говорят, вот у меня тут есть такой талисман, но он просто выражает некоторый аспект моего я я вообще нормальный человек, но вот талисман, почему нет? Но это забавно, интересно, прикольно. Талисман, больше талисманов. Это могут быть разговоры с автомобилями, то есть как бы «заводись», да? Это могут быть разговоры с компьютерами, но это, правда, такая метафора шаманизма. Помните этот загадочный из конца 90-х «Одмин», который, значит, бьет в бубен, чтобы система, значит, нормально встала на три компьютера? Это может быть общение человека с его верным другом, с которым он проводит большую часть жизни. Это смартфон, если что. Это любая вещь, которая в таком вот, да позвольте мне ресенциалистскую метафору, в каком-то очень одиноком иногда мире, с ней вот можно так поговорить, сказать. Она, конечно, не ответит, мы же рациональные люди, мы все понимаем. Но вот как бы заводись, да. да, это вот у нас «Коровин» и «Кот-бегемот», если что, да. Тотемизм, представление о том, что есть связь между людьми или конкретным человеком и каким-то видом внешним или как бы типологическим родом тогда уж, конкретным животных. В культуре это иногда и растения бывают, и как бы птицы, рыбы, но, но все-таки в большинстве случаев это животные. То есть, смотрите, это геральдика, если посмотреть исторически. Сегодня геральдика это маскоты, да? То есть, как, как человек, который покупает одежду бренда Puma, вот есть там что-то от Puma, мне кажется, а вам нет. Когда вот человек, соответственно, выбирает заморфный бренд, бренд и, или какую-то заморфную метафору, или вот он сам к себе, предположим, применяет заморфную метафору. Вот Я открою в себе внутренние силы. Вот я больше как песик там, а вот ты больше как котик. Кто вы в мире животных? Давайте ка понаблюдаем за вами. То есть здесь довольно богатое, на самом деле, может быть. Область, я все время настолько увлекся, что прочитал открытую лекцию с названием "Новый титанизм: боги и котики", потому что, в общем, понятно, куда все движется. Если посмотреть на массовую культуру, тоже есть огромное количество, предположим, сериального контента, где нет никакого как бы, бога, никаких ангелов, там, демонов, но там есть вампиры, оборотни, еще какие-то странные существа. То есть как бы, промежуточная история. Да, вот есть э, те, кто похожи на человека и животных, есть люди, которые открывают в себе качество животных, но ну, есть, конечно, представление о том, что вот кошка она вот смотрит в никуда. Это же неспроста. То есть она там совершенно точно что-то видит. Как бы, не хочу сказать, зуб даю, не так их много. Эм, ну, конечно, это вот момент трагический, но тем не менее, это очень э, активное представление о сверхъестественной э, судьбе, э, посмертной судьбе да, домашних питомцев, которые обязательно у них все должно быть хорошо, потому что мы их любим. Они, может быть, уходят на радугу, может быть, там ждут нас. Э, и вот э, собачки воют, когда с их хозяевами что-то не так. Э, и, поддерживают эти представления, не какие-то люди там темные, суеверные, которые остались там в предпредыдущем веке. Нет, это как мы с вами. Вот многие из нас. Манизм. Помните, мана это безличная, но такая дискретная сила, ее, может быть, больше, меньше это у нас кадр из yes Man, да всегда говорит да, замечательного фильма. Вот все люди, которые говорят, увеличь свою харизму. Нет, ну не это, что вы подумали, а действительно, вот как бы личную силу, удачу. Я сейчас, можно? Я сейчас научу вас. Но это дорого. Это очень популярно. Почему? Потому что у людей есть представление о том, что их личность квантифицируема. Ее можно количественно посчитать. В ней чего-то больше, а чего-то в ней меньше. И то, чего в ней меньше, можно увеличить, а то, чего больше, можно увеличить. Да, ну чтоб никому мало не показалось, да. Соответственно, если вот я неудачлив, то, может быть, вот что-то со мной не так, мне вот нужно как-то вот перенастроиться, войти в ритм с энергиями Вселенной. Если что-то со мной с харизмой что-то вот не очень, то вот нужно сходить на интересный тренинг. Приехал тренер. Недорого. Казалось бы, что кажется, что это вот странно, да? но на самом деле представление о том, что у человека больше сил, удачи, энергии, это то, как мы считываем другого человека как личность. И в этом есть, безусловно, некоторые реальные и социокоммуникативные, и психологические основания. Но если вот следующий сделать шаг, то, считывая человека как личность, нам нужно себе это как-то представить. Мы же не можем, как будто мы терминатор, или как будто мы в компьютерной игре, постоянно держать над каждым окошечко там, победитель предыдущего этапа. Да. Выиграл в рассказе о гироскопии. То есть это сложно держать. Ну, с вами получилось, а вот всех вас я не потянул, у меня FPS, к сожалению, не очень, да. Соответственно, когда мы говорим об удаче, то удача же тоже, она может быть позитивная, негативная, good luck, bad luck. То есть, может быть, вот, смотрел, может, кто-нибудь замечательный фильм «Поцелуй на удачу»? Нет? Где вот очень неудачливая девушка, точнее, наоборот, очень удачливая девушка и очень неудачливый молодой человек... Случайно, как это обычно бывает, поцеловались и поменялись, значит, полюсами. Вот прям очень любопытно. Да -да -да -да. Аниматизм. Помните, я тоже, но немного в профиль, представление о безличной такой вот силе, но она не дискретная, а она такая глобальная, единая. Да? Что же это за сила? Это у нас вот такой корнер из одной из частей замечательной франшизы ⁇ Пункт назначения ⁇ очень чернушный, про смерть, которая всех значит, найдет. Может быть, это судьба. Может быть, это рок, фатум, предопределение, кисмет, да, а аль-кадр у арабов. Может быть, это смерть, может быть, это жизнь. Сейчас попробую проиллюстрировать. Но то есть вот в истории религии представление о судьбе очень интересно трансформируется. Если богов много, то судьба главнее их. Вот как мы знаем из э, э, ряда фильмов, кино, как бы вот Marvel, э, э, германско мифология устроена таким образом, что Рагнарёк избежать сложно, потому что судьба сильнее, судьба сильнее богов. В античном мире та же самая история, то есть боги могут тужиться, пыжиться, но как бы все равно вот как бы судьба сильнее. В ситуации, когда Бог один, то судьба становится его атрибутивным свойством. Да, то есть как бы Бог уже управляет судьбой, может быть, есть книга судьбы, куда кто-то что-то записывает, может быть, есть предопределение, которое исходит опять-таки от Бога. То есть один Бог он может за счет своего всемогущества побороть судьбу, сделать ее своим как бы, таким вот атрибутом, когда божеств много, их сил не хватает, а судьба давляет над ними. Но вот если посмотреть на людей, которые как бы описывают себя в качестве вполне себе современных, вполне себе так сказать, может быть, даже не религиозных, а вот нет, нет, все-таки вот судьба у них возникает. Ну так, наверное, на роду написано. Но кем написано и, как говорится, чем написано, это ладно, не будем уточнять. Смерть вот тоже вот как бы, сколько не живешь, твоя смерть, значит, с тобой придет». Да? Вот жизнь мне очень нравится этот сюжет с жизнью, потому что вот, может быть кто-то из вас слышал, может быть это лично мое, я не знаю. Жизнь тебя научит, жизнь тебе покажет, жизнь тебя это не, не буду показывать дальше обломает, предположим, да. А какая жизнь, простите, способ существования белковых тел? Ну наверное нет, наверное это некая сила, которая вот однажды придет к тебе и покажет, что вот как бы правы ты мы были, а не ты. <силит> Собственно, сложно в этом усомниться, конечно же, да, жизнь. Да. Архаические сюжеты, как я постарался показать, они не уходят с исторической сцены, они остаются в нашем сознании. Те модели, которые абсолютно уже сейчас, с современной точки зрения, не подходят для описания ранних этапов зарождения религиозных верований, прекрасно работают, когда нам нужно атрибутировать какие-то особенности современного, в том числе, массового сознания. Но традиционные религии тоже как бы бегут, чтобы успеть. Нужно бежать, как вы помните, в два раза быстрее да, из-за «Алисы». Бегут и, в общем, вполне себе во многом успевают, пытаясь модернизироваться вслед за стремительно меняющимся миром. Вот это у нас здесь, дружище Христос, если кто не узнал. Это цитата из кинофильма ⁇ Догма ⁇ Это не я придумал. Сейчас секундочку. Соответственно, там, если вы помните сюжет, был замечательный кардинал, который пытался вернуть людям интерес к религии, открыв те самые врата, которые не надо было открывать, Святого Петра, под лозунгом, переведенным на русский, как католичество ⁇ это круто да, ⁇ то есть как бы стильно, модно, молодежно. Вот если мы придем в любую протестантскую мега-церковь, и попробуем узнать, как они работают с молодежью, то это будет прямо очень хорошее продвижение, прекрасный пиар. Значит, может быть, он кому-то покажется примитивным, но на определенной целевой группе молодежи он работает очень хорошо, потому что вы приходите и вас любят, вами занимаются, ваше мнение важно, вы интересный человек. Чувствуется, что вы к чему-то стремитесь. Я понимаю, что вы хотите понять истину. И сейчас пока еще не знаете, в чем она. А мы вам поможем. И, кстати, сказать это довольно легко, да. Можете прийти в новые религиозные движения, которые люди, как бы богословствующие, называют сектами обидным словом. И там вот будет то, что исследователь новых религиозных движений Алин Баркер из лондонской школы экономики, это как высшая школа экономики, только лондонская школа экономики, скажет, что это называется бомбардировка любовью. То есть вы приходите, вот, вот вас никогда так не любили, ну не в этом смысле, хотя может быть и в этом, но как бы вот чисто по человечески, да? То, что происходит сейчас с буддизмом, вот э, с тибетским буддизмом, прежде всего, и с э, в меньшей степени уже чани-дзен-буддизмом. Чани-дзен-буддизм, чани если что, это одно и то же, чань – китайское слово, дзен – японское. Эм, то есть вот тибетский буддизм, давай лама вот медитирующие Будды, буддистская культура. Вот Когда все это, как вы считаете, стало интересно э, западному э, читателю, а знаете, вот в конце 50-х годов, почему? Потому что Тибет аннексировала Китайская Народная Республика, и теперь это тибетский автономный район. А, а тибетские ламы в довольно большом объеме, вместе с ламой 14-м Тензином, Гиацо, который жив до сих пор, дай буду ему здоровья, переселились в Дармасаву, ну, вообще в Индию. А потом поняли, что ну, так жить нельзя, и разъехались с проповедями по всему миру. И вот тибетский буддизм, как самая известная сегодня форма буддизма в мире, существует как таковая, потому что их выгнали из их страны, или они бежали из собственной страны, и были вынуждены просто дальше как-то продолжать существовать, набирать приверженцев, как бы расширяться, вести какую-то миссионерскую деятельность. И вот эта миссионерская деятельность довела их, конечно, до нейрофизиологов. То есть буддист, профессиональный буддист это человек, который, в принципе, был бы очень даже не против, чтобы нейрофизиологи доказали потрясающую пользу медитации. Я вот, к сожалению, вчера не смог быть, и всего этого не знаю, доказали ли вчера потрясающую пользу медитации или, например, опровергли, да? Но вот э, книг про потрясающую пользу медитации все еще многократно больше. И, как бы глубокая буддистская мудрость, улыбающиеся лица конструктивно к вам настроенных буддистов, они как бы, конечно, сильный переход. Сильный переход. То есть, смотрите, традиционные религии, которые многими кажутся, многим кажется, что это, как бы сказать, вот же какое-то прошлое, уже как-то вот ну, неинтересно, вот, ну как же так, ведь у нас же 21 век, вот в космос люди полетели. Традиционные религии не остаются в традиционном контексте. Еще одна причина, почему их надо изучать. Они продолжают двигаться за современным миром, продолжают искать своего, как сказать, потребителя. Сейчас так можно стало говорить, потому что если что, я всегда сошлюсь на метафору Religious marketplace религиозного рынка, который не я придумал, и, предположим, теорию рационального выбора в социологии религии. Есть и штуки, которых раньше не было. То есть поле религиозного оно приспосабливается. Есть замечательная вещь – циентистские новые религиозные движения. Есть Жан-Клод Райоль, или Раэль, как его иногда не очень точно транскрибируют с французского, которого похитили венерианцы, но не чтобы что, а чтобы как-то вот помочь землянам. Но в принципе, ход предсказуемый. И помогли. То, он, то есть вот, вернулся с Венеры и вот, строит э, и построил, например, корпорацию Клонайк, которая э, довольно много стоит и довольно официально, довольно долго занималась клонированием животных и подавала заявку на э, то, что вот, якобы э, они вот, на подходе первые к клонированию человека. То есть, еще раз скажу: вот, это не какие-то вот, э, сцентистские новые религиозные движения, это не какие-то э, такие вот безумные чудаки. Над которыми можно беззлобно посмеяться, слушая их странное разглагольствование. это люди, которые создали колоссальные организации с потрясающими бюджетами, которые на всех уровнях прекрасно аргументируют все, что им хочется все, во что им хочется верить. И люди, число, их, число которых, в общем, постоянно растет. Вот реэлита это на самом деле такой слабый пример, сильный пример это саентологи. Файтерн Хамбард, вот если кто-нибудь проходит э, по работе или по жизни мимо э, Таганской дом 7, то можете там как бы пронаблюдать э, за московской синтологической группой, которая прекрасно там существует даже после ликвидации синтологической церкви города Москвы силами Министерства юстиции. Э, люди, которые говорят, что вот научно доказано, э, не то, что британские ученые доказали, а как вот еще более замечательные ученые доказали неопровержимо, что все, что человек чувствует, очень сильно на него влияет. Согласны? Согласны. И вот то, что человек чувствует, оно в нем как бы ну, в каком-то смысле остается. Согласны? Согласны. Соответственно, вот можно это как-то вот извлечь, вот очистить человека, улучшить, и тогда вот для него самые потрясающие возможности будут открыты. Или вот в неконфессиональной верующие тоже мне очень нравятся. люди, которые говорят, знаете, вот мы ни в какую религию мы не верим, ни в какую церковь мы не ходим, но мы сами, конечно, понимаем, там... Бог есть, высшие силы есть, вот все есть, но ну просто, ну при чем здесь религия? Ну это же всем нормальным людям понятно. Вот раньше их не было. Раньше власть религиозных организаций была намного более мощной, а сегодня вот так. То есть сегодня люди, которые, которым не по пути с той или иной религиозной организации, они прекрасно остаются верующими, никаких нет проблем, просто они вне конфессиональные. Да, по Грейс Дэйви, насколько я помню, их число постепенно растет, и Сейчас по ряду прогнозов их порядка 15-20% от верующих в принципе. New Age, но уже много времени не имею пояснить, это такая фрагментированная религиозность, когда люди могут верить в принципе через запятую во все сразу. В атлантов, ну вы знаете атланты, в волшебные свойства минеральных добавок, ну какой глупец в них может сомневаться, в «Тайную силу шунгитовых пирамидок». У вас нет шунгитовых пирамидок? У меня вот есть шунгитовая пирамидка. не для исследований. Соответственно, люди, которые через запятую прекрасно общаются и на научном языке, и могут пошутить над какими-то религиозными воззрениями, но у них в голове при этом потрясающая такая как бы каша. Да? Почему так? Потому что, прекрасный совершенно вариант, э, религиозные представления идеально и рационально достраивают рациональный мир. Рационально держать в голове рациональную картину мира все время очень тяжело. Иррациональные какие-то эмоции, образы, символы, впечатления прекрасно достраивают. Контентуитивно, да? вот если э, некая внешняя э, вещь э, логичная цепляется за что-то не очень мягкое, а логичное, то за счет вот этой нелогичности это представление у нас остается в сознании. Значимое другое это представление о том, что нам нужно обязательно с кем-то пообщаться, а если не с кем, то Бог всегда готов слушать. Ну и, конечно, есть классические ошибки в понимании религии, я уже не успеваю о них сказать, но на самом деле, смотрите, вот это все неправда. Это все неправда. Правда в том, что религия, и религии, точнее, да, это а, такие феномены, а, которых не а, изучать, мне кажется, нельзя, потому что их влияние а, огромно. В некоторых областях оно продолжает расти, и игнорировать это влияние было бы совершенно неправильно. У меня все, спасибо. Большое спасибо, Павел. Сейчас у нас будет время на вопросы и ответы. За лучший вопрос... Мы подарим мне Гарри Поттер. Метод рационального мышления. Так. То первый... есть вот почему они закончились вот там, да, понятно. <свят> <свят> <свят> так. А... Галя, вот молодому человеку. С вас. Добрый день. Спасибо за лекцию. Пожалуйста. <свят> И у меня вопрос про ссср у нас был эксперимент с атеизмом и светскостью на протяжении 70 лет и тем не менее в результате мы получили людей которые сначала заряжали воду у телевизоров а потом э, и кульчи крестить пошли как вы думаете почему так получилось если какая-то такая таблетка от такого мышления нужна ли она Спасибо. Прекрасный вопрос. Нельзя просто так взять и отменить религию. Это так не работает. Вот нельзя отменить религию политическим решением. Нельзя просветить людей до такого как бы, состояния, что у них перестанут работать вот эти вот связи и цепочки, которые исторически приводят к возникновению религиозных и похожих на них представлений. Да, я не хотел бы говорить, потому что так устроен человеческий мозг, потому что я не нейрофизиолог, я религиовед, последние 23 года, я бы сказал, что советская политика по атеизации населения, она хорошо работала первое время на волне энтузиазма на тему построения нового общества, когда люди поняли где-то в районе 50-60-х, -х, х что нового общества, прямо вот такого классного, что-то вот не предвидится, к сожалению, но я бы сказал, что и религиозные воззрения продолжали прекрасно существовать на низовых, не очень заметных уровнях человеческой жизни. Лучше, лучше потом тогда, чтобы мы больше времени оставили другим. А, Оля, Оля, вот нет, давай лучше потом тебе далеко идти. Вот молодому человеку в маске. Нет, нормально, я с уважением отношусь к вашим верованиям, вы можете задавать мне вопрос в маске. Я болею. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Пожалуйста. Хотел спросить. Я интересуюсь историей буддизма, его устройством. Ну, я атеист, но сама по себе его история крайне интересна. Я вас понимаю. При этом хотел спросить. Буддизм крайне сложная религия. При этом это настолько религия сложная, что даже не совсем религия, это ближе к философии. Я спрашивал у буддистских монахов, которые мне сказали, что буддизм это религия для детей и философия для мужчин. Ну, мужчин в значении взрослых людей, не в значении мужчин. В общем, вопрос следующий. А Если религия основывается на настолько сложных базисах, идет ли она в итоге к упрощению? Просто глядя на современные популярные религии, например, христианство, могу сказать, что они куда проще, чем буддизм с его миллионами богов. Вопрос, зачем религиям быть настолько сложными, если их основная задача ну, быть массовыми? Спасибо. Прекрасный вопрос. Ответ очень простой. Избыточность. Избыточные модели лучше вызывают. То есть массовостью можно взять как авторитет? То есть чем больше богов, тем больше Конечно, вопрос. если у вас 100 версий одной религиозной традиции, у вас больше шансов зайти в целевую аудиторию, чем если у вас она одна. Все, понятно, спасибо большое. Следующий вопрос. Галя, вот молодому человеку сверху. Спасибо за доклад. Мне интересно вообще в современном мире, какая тенденция у распространения... Религия. а информатизация и глобализация они ведут к тому, что распространенность религии растет, потому что э, улучшается обмен информацией, или наоборот падает, потому что также растет доступность образования. Как здесь? Mm -hmm. У меня был там, спасибо за вопрос, э, у, как и всем остальным, кстати сказать. У меня был такой вот последний момент на слайде, я в силу отсутствия тайм-менеджмента не успел это осветить, но вы дали мне шанс, спасибо. Там был такой пункт, религия – это непростая история. Да? Вот Я бы сказал, что о том, почему религия продолжает срабатывать, в принципе, так можно упростить ваш вопрос, да? продолжает срабатывать в разных ситуациях, независимо ни от чего, потому что религия – это очень сложная история, которая настраивалась и настраивалась тысячелетиями, и почти в любой ситуации ей есть чем ответить на, то, что вот сейчас модно называть рисками, угрозами, вызовами современного мира. То есть как система конкретная религия или полирелигиозного вообще не имеет как бы такой вот одной уязвимой точки или там, пяти уязвимых точек, на которые можно надавить и ее отключить, так это не работает. Следующий вопрос. Оля, вот девушки в первый ряд, в первый ряд. очень давно руку тянет. Спасибо за лекцию, тоже Кто хотелось бы спросить. Хухтагн, да. А, мы на протяжении истории, во-первых, начнем с того, что на протяжении истории мы наблюдаем нередко, что вот, например, приходит какая-то христианская религия или какая-нибудь теистическая в страну, где до этого люди верили в какие-то языческие версии мироздания, mm -hmm. и эти религии переплетаются. И в современности, то, что вы говорили, у людей может быть там может быть научное мировоззрение частично, но частично они верят какие-нибудь там кристаллы и так далее. Или, например, вот у меня у самой мамы тоже она как бы православная, но при этом аура, кристаллы, все дела. И, это, и при этом она достаточно умный человек, получивший образование. То есть она не носит шапочку из фольги, но в то же время пытается лечить там, моего брата и меня гомеопатии. И я не понимаю, каким образом противопорожные, по сути мировоззрения, даже вот монотеистическая религия, какие-то языческие э, элементы мифологии или э, как раз вот это вот э, христианское мировоззрение, исключающее по сути астрологию и так далее, могут переплетаться в человеке и не вызывать какого-то внутреннего конфликта, что, мол, вот почему я смотрю гороскопы, когда в Библии говорится, что это все от сатаны и плохо? Спасибо за вопрос. Я бы сказал, что я тоже не успел это осветить, потому что религия срабатывает как достройка. Вот у вас есть рациональная картина мира, но она не объемлет весь мир или объемлет его не очень сильно. Вот представьте, что у вас какие-то куски мировоззрения, у вас на такой, на, на липкой ленте висят, раскачиваясь. Ну, во-первых, он может не быть в курсе, что во что ему там нельзя верить, потому что люди, которые говорят «Здравствуйте, я религиозный», если вот их по церковным канонам какой-нибудь религии проверить, их религиозность в общем, будет, честно говоря, довольно сомнительна в большинстве подавляющих случаев. Да? А другой момент в том, что когда мы смотрим на людей, у которых есть взаимоисключающиеся представления в голове, но ну, на самом деле здесь не дело в религии, здесь дело в устройстве человеческого сознания. В целом у подавляющего количества людей существует огромное количество взаимоисключающих представлений в голове. То есть, религия здесь это частный случай. Просто, может быть, это более видно, потому что это более странно. Но для человека изнутри в этом, поверьте, ничего странного нет. Вот он верит в гороскопы, потому что, а вдруг, а Шунгитовой пирамидки. Но ну, если нет, я же ничего не теряю. Это, знаете, как пари Паскаля. Вот если Бога нет, то как бы норм. А если Бог есть, то, значит, я все правильно делаю. Давайте последний вопрос. Так, так, так. Ну, ладно, хорошо. Вот, девушки в предпоследнем льду сверху. А, Оля, да, прошу. Нет, нет, нет, нет, нет, иди прямо. Вот поднимите руку, да, еще раз. Да, да, да, все правильно вам. Павел, мне вот посчастливилось вчера с утра быть на лекции, именно которая касалась медитации. Медитация тире. Шарлатанство или нет? Вот такая тема, и в вашей лекции меня зацепило э, улов, улов, такое вот смутное ощущение, что вы приравниваете медитацию к буддизму и к шарлатанству. Mm -hmm. Неправильно показалось или нет? Значит, вот есть современное представление о медитации, под которым может подписаться все что угодно от аутотренинга Шульца до думая о хорошем, пока тебе плохо». Вы знаете, меня вот вчерашняя тема uh -huh. безумно зацепила до такой степени, что я впала как раз-таки в это состояние медитации, которое меня отпустило только к обеду. И анализируя собственную жизнь, я чистый практик, работник связи, работаю с техникой связи на системах передачи данных. И я осознала то, что моя работа – это в какой-то степени тоже элемент медитации, несет в себя. Но главное, чтобы не шалотанство. нет. Нет, нет, нет. Просто что получается, что медитация – это либо действие, готовящееся, приходи... действие, ведущее к спокойствию, либо спокойствие, ведущее к действию. Ну так, грубо. Ну смотрите, если совсем упростить, медитация – это совокупность технических процедур. Которые должны перестроить состояние человека в некоторое другое состояние. И как верят люди, которые медитируют, у этой перестройки есть последствия, в том числе не только психологические, но и физиологические. Безусловно, абсолютно с вами согласна. А в чем вопрос? В чем у вас вопрос? Просто что, мне приятно с вами поговорить. Вы медитацию мне показалось, переравнивайте к буддизму и попробовать. Нет, не переравниваю. Не просто я вчера пыталась донести до лектора, что... Медитация есть в множестве религиозных традиций, и есть медитации вне всяких религиозных традиций. Мне просто показалось, что сама постановка вот этой темы «Медитация-шавлатанство или нет» не вполне корректно. Надо мы мы сейчас обсуждаем другую лекцию, которая была Не, ну но тут тоже день. это религия. Кто-то верит в В чем у вас вопрос? В чем вопрос? То есть всегда вот как-то в теме вот это вот дефис меня... Смущает, что, что мы там подразумеваем. Да, ну, хочу сказать за тогда э, отсутствующего докладчика. Почему а нет? Не верьте во власть дефиса. Дефис не имеет над вами такой власти. Вы можете это преодолеть.